Добрый день всем! Рад вас всех видеть с хорошим настроением на нашем прекрасном стадионе «Динамо Юни». Мы сегодня хотим поговорить, и я хотел бы ответить на ваши вопросы, интересующие все. Условиях, и в таких условиях все команды, да, естественно, что мы в равных условиях. Это точно так же, как и на футбольное поле, когда две команды выходят, там поле неровное или там кучка, где-то искусственное поле, они естественные, да, и... Кто-то начинает в этом искать оправдание. Мы, Динамо Минск, не тот клуб, и мы э, не те личности, которые сегодня представляют Минское Динамо, которые будем искать причины, мешающие нам достижению успеха. Да. Мы будем искать средства для улучшения своей игры, для прогресса ребят и для прогресса команды. Будем стараться играть агрессивно, будем играть в прессинге высоком, особенно в домашних матчах. Да. Вот, поэтому... Я думаю, что наши болельщики хотят вот этого огня от команды, хотят, чтобы команда была агрессивной, чтобы команда постоянно дерзко играла и как можно чаще доставляла мяч к воротам соперника. Ну естественно, что угрожала и старалась как можно больше реализовывать тех ситуаций, которые позволят забивать нам голы. как команда но ваша цель именно тоже это полиция может мы ну, что сергей начнем с самого важного сезон футбольный говорится уже вот вот стартует не, не я потащу это просто зимой чуть-чуть не договорились по... с шахтером общение закончено 匈牙